Приветствую вас на канале компании Радио Сила. В этом ролике нам хотелось бы поговорить о диапазонах частот гражданской радиосвязи. В России используются три гражданских диапазона. Это CB, LPD и ПМР. У каждого из них есть свои особенности. CB это сокращение от английского Citizens Band, что переводится как гражданский диапазон. Принято это обозначение для безлицензионной, доступной всем гражданам радиосвязи на коротких волнах в диапазоне около 27 МГц, куда входят две сетки, это C и D по 40 каналов с использованием амплитудной и частотной модуляции, а также выходной мощностью не более 10 Вт. К недостаткам можно отнести относительно высокую чувствительность к помехам, особенно в дни благоприятного распространение радиовол, а также необходимость применения длинных антенн для радиостанций. Наиболее широкое применение CB-диапазон получил в качестве подвижной связи у автомобилистов и дальнобойщиков. До недавнего времени аппаратуру гражданам нужно было регистрировать. С 1 ноября 2011 года в связи с вступлением в силу постановления от 13 октября 2011 года номер 837, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 года, номер 539, ограничения для возимых радиостанций гражданского диапазона отменены. То есть вы свободно можете использовать автомобильные радиостанции CB-диапазона с любым типом антенн, LPD, Low Power Device или маломощное устройство. Его частота значительно выше и начинается от 433 75 тысячных и заканчивается 434 775 тысячных мегагерц. Ну и мощность значительно ниже, около 1 сотой ватт. Обладает неплохой помехозащищенностью и проникающей способностью, что позволяет использовать его в городских условиях или в густом лесу. На открытой местности дальность радиосвязи существенно возрастает. На водной поверхности расстояние между радиостанциями может достигать 10 километров. В данном диапазоне выделены 69 каналов с шагом в 25 килогерц. Еще один стандарт это ПМР, (Private Mobile Radio или частное мобильное радио. Это европейская система радиосвязи в УКВ диапазоне с диапазоном частот от 446 до 446,1 мегагерц. Для радиостанций с разрешенной выходной мощностью передатчика не более ,5 Вт, что в несколько раз превышает мощность ЛПД. По МР-диапазоне выделены 8 каналов с шагом 6,25 кГц. У последних двух диапазонов длина волны составляет порядка 70 сантиметров. Сетки с соответствием каналов частотам гражданских диапазонов вы найдете в описании под видео. Нет однозначного ответа, какой диапазон радиосвязи лучше. У каждого из них... Есть свои плюсы и минусы. Для радиосвязи на больших расстояниях за городом и на пересеченной местности целесообразнее использовать себе радиостанции. Благодаря способности 11-метровых радиоволн огибать поверхность Земли, связь возможна значительно дальше зоны прямой видимости. Для использования в зашубленной городской среде предпочтительнее будут ЛПД и ПМР радиостанции, тем более что они обладают небольшими габаритами.